Приветствую друзья на моем канале, зовут меня Антон Ковальчук и я сейчас вам покажу как установить программу Zoom для конференции на компьютер. Итак, для начала нам нужно скачать непосредственно программу, нужно зайти на официальный сайт zoom.us, перейти в самый низ странички и здесь есть в разделе Download загрузки, Meeting клиент. Заходим сюда. И он нам сразу предлагает скачать. Нажимаем Download, скачиваем непосредственно этот установщик. Он его скачивает. После того, как его скачали, просто нажимаете, устанавливаете. Он в фоновом режиме сам устанавливается. Вам даже ничего не надо вводить. И после этого он появится, ну, он у вас запустится. Итак. Вот он, допустим, мы уже установили. Запускаем. Старт Zoom. Так, это я уже залогинился, сейчас я выйду специально, чтобы вот как у вас будет появиться. Вот открывается Zoom, после того, как установили, у вас появится вот такое окно. Что делать дальше? Мы можем залогиниться через Google профиль, через Facebook профиль, через профиль SSO. Учитывая, что мы пользоваться им будем регулярно, поэтому я рекомендую использовать это через какую-то одну из функций, как Google или Facebook. Лично я залогинился через Google, поэтому сделаю это, покажу как это сделать через Google. Поехали. Нажимаю просто зарегистрироваться через Google. Он у нас спрашивает какой аккаунт. Для этого нужно чтобы в браузере вы тоже были залогинены под гугловским ящиком. Я просто нажимаю. Он такой, Окей, зарегистрировались, подсоединился к Google. Поехали. Собственно, вот что он нам пишет. У нас free аккаунт, то есть бесплатный аккаунт. И что у нас здесь можно? Да, программа на английском языке, ничего, у нас международный бизнес, надо изучать английский язык. Смотрим. У нас есть настройки. В настройках что мы можем сделать? Конечно, кучу всякого всего. И что мы можем здесь сделать? Мы, в принципе, можем ничего не менять, зачем нам это надо, но на будущее, чтобы понимали. Здесь общие настройки. В общих настройках в принципе ничего не нужно менять здесь все по стандарту, аудио это если вдруг какие-то вопросы с микрофоном и наушником, здесь можно это все тестировать, вот видите я говорю в микрофон и он мне говорит, что микрофон работает, если вдруг у кого-то не работает микрофон, заходим сюда, выбираем какой-то из устройств и проверяем, так же самое с наушниками. Поехали дальше, видео, видео, здесь мы настраиваем камеру, вот он я, всем привет. Настраиваем видеокамеру. Дальше. Что у нас? Recording location. Это куда будет сохраняться непосредственно записи. Тоже можем менять это. Он говорит, что у нас свободно 25 гигабайт. Поехали дальше. Но это свободно на диске, имеется в виду. Дополнительные настройки это мой аккаунт. Вы можете. У меня здесь уже видите, есть фотографии Вы можете нажать Edit my Profile. Нажать сюда. Система вас направит на непосредственно ваш профиль сюда официальный, и здесь вы можете настраивать свой, э, свой аккаунт, то есть менять фотографию, добавлять номер, еще там дополнительные настройки, в общем, все по стандарту. Поехали дальше. Статистика, э, это безопасность, то есть всякие возможности, ну в общем, тут в принципе лезть не надо, я просто вам показываю. Закрываем настройки, идем обратно в зум. Что здесь делать? То есть, смотрите, мы можем сейчас подсоединиться. То есть, если вот, допустим, мы работаем, и кто-то нам в скайпе, например, говорит, э, скидывает ссылку, говорит, подключайтесь. Мы Вот как, например, сейчас покажу, вот у нас был созвон. Так, у нас был созвон, и была вот такая ссылка. То есть, подключите на наш э, Zoom. Мы просто нажимаем сюда, система перенаправляет нас, автоматически залогинивается в непосредственно в беседу, в конференцию, и сразу же мы готовы общаться. Далее, мы можем также и создавать собственные видео. Об этом я вам покажу в других уже видео, которое будет посвящено именно тому, как создать собственную конференцию через программу Zoom. Сейчас я хотел просто показать, как установить ее на компьютер. На Android, соответственно, устанавливать ее аналогично, просто зайти. В Play Market, например. И в Play Market уже найти программу Zoom. Я это захожу через компьютер, просто чтобы показать, как она выглядит. Вот программа Zoom US. Если вы через Google зашли, например, в почту через браузер, и у вас в телефоне тоже самая почта подключена к Android, то тогда вы можете через компьютер установить вам на телефон, на Android это приложение. У меня в данном случае установлено. Так, если бы не было установлено, тут было бы установить. Нажали бы, он вас подтвердил бы через Android, что надо установить, и установили бы. Все очень-очень просто. Потому что может, у нас же мобильный бизнес, да, не только международный, но еще и мобильный. Поэтому такие удобства. В принципе, это все для начала. Если какие-то вопросы есть, вы говорите. Внизу видео я оставлю ссылку на скачивание, на, на переход на официальный сайт вообще Zoom. На случай, если вы не запомнили, чтобы не пересматривать. Но опять же, фиксируйте. Если какие-то дополнительные есть моменты или есть какие-то советы по... Говорите мне, пишите в комментариях, если понравилось это видео и оно было вам полезно, ставьте лайки, будет больше видео, делитесь этим со своими партнерами. Мы должны идти в ногу, идти со временем, поэтому работаем по-современному, 21 век, и забываем всякие старые методы, поскольку, сами знаете, они не работают. Всем пока, пока.